Сколько же ты можешь? Травнули, да? У нас три человека. Так что Вот это что там не было. Так встречают наблюдатели ОБСЕ в населенных пунктах по линии разграничения. Обстрелы в Донбассе не прекращаются вдоль всего фронта.